Козырь Ту-160. Летчик Андронов объяснил первенство РФ в ракетах обратного старта. Среди множества задач, для выполнения которых может быть использована новейшая российская технология, существует одна особенно ключевая, заявил летчик-испытатель Анатолий Андронов в разговоре с Айри Эйктор. Модернизированный стратегический бомбардировщик Ту-160 станет первым в мире самолетом, оснащенным ракетами обратного старта. Заряды такого класса способны перехватывать цели, находящиеся сзади судна. летчик испытатель полковник в отставке и герой РФ Анатолий Андронов рассказал о реакторе. В каких ситуациях технология будет необходима? Особенность в том, что задняя полусфера самолета, который менее маневренный, чем истребители, поможет обнаруживать представляющую опасность цели и вести огонь по ним. Подобное ноу-хау у нас применяется впервые, рассказал Андронов. Ракеты с комбинированным аэрогазодинамическим управлением были созданы на базе Р-73 и предназначены для вооружения самолетов бомбардировочной, фронтовой, транспортной и противолодочной авиации России. Первые проверочные пуски были произведены с истребителя Су-27. Одним из главных преимуществ технологии является тот факт, что она не накладывает ограничения на начальные условия пуска, реализуя принцип «выстрелил-забыл». Также для ракеты обратного старта не являются помехой вода или горы. Андронов подчеркнул, что ракеты обратного старта могут быть применены не только для поражения воздушных целей, но и для наземных. Таким образом пилот в том числе сможет использовать ракеты для самообороны от вражеских зенитных расчетов. У нас возникла надобность и мы ее разработали, обеспечив защиту. Опыт ведения боевых действий подсказывает, что такая система у России должна быть. Это же не только может быть система воздух, воздух, это может быть воздух, поверхность. Допустим, самолет прошел на большой скорости. Можно против него применить ракеты с наземной системы, а он сможет защититься от них. Система позволит уничтожить цель и сбить ракету, идущую в хвост. Это первичная ее задача, добавил Андронов. Летчик-испытатель заострил внимание на том, что ранее защита тыловой части была принципиально иной. Она не являлась самостоятельным оружием. Ранее были защитные тепловые ловушки от инфракрасных ракет, а тут будет активная система, поскольку она сама по себе является уничтожающим объектом, — заключил Андронов. Всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал чтобы не пропустить новостей, ставьте лайк и жмите колокольчик, рассказывайте друзьям и делитесь в комментариях своим мнением.